Apple конкретно обманывает своих пользователей, но это было раньше. С выпуском iOS 12 компания не то чтобы не обделила пользователей устаревших устройств фишками и функциями, а наоборот добавила что-то новенькое. Привет всем яблочникам, вы смотрите Apple Finder и я его ведущий Артем. Каждый день нам приходится печатать огромное количество текста с помощью iPhone. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что большую часть текстов у меня пишется исключительно через смартфон? Вот пишешь ты, пишешь и согласись, ну ладно. Ладно, ладно, хорошо, допустим, что ты на отлично знаешь русский или любой иной язык, и внезапно делаешь ошибку в слове, заместо того, чтобы стереть целое ошибочное слово, как это делают 90% пользователей iOS и написать то же самое слово, только правильно, приходом iOS 12 можно, ничего не удаляя, за один клик исправить хоть одну, хоть сто одну ошибку в слове. Для того, чтобы исправить ляп, достаточно обновить устройство до iOS 12, как это правильно сделать, можешь посмотреть в одном из роликов у меня на канале. Вызвать клавиатуру в поиске Spotlight или приложение заметки, написать любое слово с ошибкой, но специально, долгим нажатием удержать пробел на клавиатуре до момента исчезновения букв с прочими символами и провести пальцем в любую точку клавиатуры, таким образом у тебя в вызывается курсор точь-в-точь точь такой же, как на компьютере, только лучше. Теперь ты можешь быстренько подвести курсор к пробелу в твоих знаниях, заменить неправильную букву и спокойно, не тратя уйму времени, заниматься своими делами. Исторически функция была доступна на iPhone с поддержкой 3 d точности Час! сейчас Apple внедрила поддержку этой штукенции даже в iPhone 5s. Новые iPhone и Sacking. причем конкретно так сакинг, как-то так.